Грегори, пару лет приводил Рокси где-то в ее комнате. Найди его, Грегори. Мне тебе он нужен, чтобы сбежать, Грегори. Ты где-то пиздишь. Я так люблю свою шоколадку. Ага, на моем мысль твоя шоколадка на вкус как кака. Моя шоколадка. Никто не сможет оскорблять мою шоколадку! Ты будешь есть <из> мою шоколадку! Ты завались нахуй! О, а, блядь! А, бля. а, какого хуя? Федор, не надо, поля!